Озабоченность глобальной стабильностью со стороны западных стран выглядит крайне лицемерной и на фоне проводимой ими провокационной деятельности вне Европы. Многочисленные вопросы, причем не только у нас, но и у других государств, вызывают создание так называемого партнерства США, Великобритании и Австралии по безопасности, ОКУС, и анонсированные планы по строительству в его рамках атомных подводных лодок. Как мы не раз отмечали, создание этого блока в целом провоцирует напряженность, подрывает усилия по поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений. Однако американцев и их союзников, как мы знаем, подобные соображения никогда не останавливали. Их волнует только сохранение собственного геополитического превосходства. Впрочем, подобные двуличия нас давно уже не удивляют. Украинский кризис наглядно его продемонстрировал, причем интересы самих украинцев западные страны никогда не принимали во внимание. Недавний вопиющий пример – решение Лондона о поставке Киеву бронебойных снарядов с Объединенным ураном. Всем доподлинно известно о тяжелейших последствиях применения подобных токсичных боеприпасов для тех районов, где они использовались. Их в полной мере ощутили на себе жертвы вторжения западных государств в Югославию и Ирак. Причем отголоски использования там-то этих боеприпасов ощущаются до сих пор. Казалось бы, киевский режим, который якобы радеет за простых украинцев, сам должен был решительно отказаться от подобного подарка, дабы не подвергать опасности гражданское население и избежать будущего заражения земли. Представитель США провел логическую цепочку о том, что русские танки не столкнулись бы со снарядом, с Объединенным ураном, если бы Россия не, не начала, как он выразился, агрессию против Украины. Я бы хотел развить эту цепочку. Российские танки не оказались бы на Украине, и украинские солдаты не погибали бы за чужие, за чужие чуждые геополитические интересы, если бы США и их союзники не, не осуществили антиконституционный госпереворот в Киеве в 2014 году, не привели к власти на Украине русофобов, националистов и нацистов, не вооружали их и не готовили бы их к войне против России под прикрытием Минских соглашений, и не покрывали бы их преступления против русскоязычного населения Востока и Юга Украины. И на Украине уже давно был бы мир, если бы США и их союзники не накачивали киевский режим оружием, и не заставляли бы его бросать тысячи новых призывников в бессмысленную мясорубку. Единственная цель, которую, которой, которой пытаются оправдать выделенные украине средства в глазах западной общественности. Вот такая цепочка будет более верной. Беспринцип, беспринципность и непоследовательность коллективного Запада применительно как к ситуации на Украине, так и к другим международным проблемам, наглядно иллюстрирует всю суть так называемого порядка, основанного на правилах, не имеющих никакого отношения к международному праву. Западные страны таким образом попросту пытаются навязать остальному миру собственные, выгодные лишь им правила, чтобы затем требовать от других государств их неукостительного соблюдения. Сами же они себя связанными какими-то ни было обязательствами, понятное дело, не считают. Подобные, по своей сути, неоколониальные установки, направленные на обеспечение любой ценой процветания так называемого «золотого миллиарда», ни нас, ни наших коллег из развивающихся государств уже не могут ввести в заблуждение. Они так же лживы и неубедительны, как и попытки перевалить на Россию вину за подрыв стратегической стабильности. Чем раньше коллективный Запад поймет это и настроится на серьезный диалог о равноправных принципах глобальной и европейской неделимой безопасности, тем больше шансов у нас избежать новых острых проблем и кризисов.